Жидкая ночь, как ни о чем, Где герой изначально в конце плечей. Моя цель словно туча, ползет по стене, Мои сни позабыл дорогу ко мне. Я курю и бросаю окульки в окна, Продолжают сниматься В беспарном кино, Где герои, как свечи, Сгорая до плана, Превращаются в дым. Не дожидал до игра, Эта жуткая ночь Не имеет конца. Я иду босиком, Стекло. Я вижу зеркала, но я не вижу лица. Но я верю и что? Наступление утра. Жуткую ночь открыла мое тело, покута холодный туман, Я читаю запой, за охою, плаву за головой, Только кто-то по и книжный запой я прижу сквозь пустую бутылку вела. Как слепой звездочек На луну из окна Я всегда быть хотел звездочетом И вот я лету из квартиры Вселенский учет Эта жуткая ночь Не имеет конца Я иду босекой и я блюжу зеркала, Но я не вижу лица. Но я говорю и жду наступление утра. Когда вдруг внезапно наступит рассвет И сквозь тучу пробьется спасительный луч Я воспряну из пепла своих сигарет И найду среди флама утерянный ключ Отофру свою боль и покину кнопкам И сюжет обретет вдруг иной поворот и разведется тотчас холодный туман, и герои кинофильма в конце не умрут. Эта шутка и ночь не имеет конца. Я уйду бы секунд по осколкам стекла. Лежу зеркала, но я не вижу лица, но я верю и жду наступление утра.